Всем добрый день, 16 октября. Сократил гнезда, Патика вся была на двух корпусах, но зимовать будет в вот таком режиме полуторном. Внизу магазинная надставка и там половину рамок, как направляющие, но вверху по силе семьи. Все пооперационно в начале. Я нижние корпуса поставил сверху ну вот, на подкрышник. Частично пчела сама ушла вниз-внизу. Но ну, остальных я стряхнул. На следующий день, там, через день. Самое главное, что все пооперационно, однотипно по всей пасеке. Быстро, никаких задержек. Так, ну и зимой маток. Половина пасеки зимуют одиночки в изоляторах проходящих. Пол пасеки будет зимовать в пересылочных клеточках. Вернее, ну, своеобразных, из прополисной решетки. Вот такие одиночки зимуют в изоляторах. А отводки из отводков я объединял в пару но объединялись хорошо красиво ничего не предвещало проблемы просидели месяц затем начали пересаживать разделительные то есть проходящие изоляторы но принимать они почему-то не захотели кормят что интересно парадоксальная ситуация кормят ну целые целые армию чужих маток в пересылочных клеточках. Две и своя, и свящевая обгулялась. Тоже пересылочная вначале находилась. Затем помещаю в изолятор-то никаких. Вер... Ну, в изолятор проходящий. В нескольких семьях обнаружил свящевых маток молодых. Тоже явилась причиной вот такой вот агрессии плодным маткам, когда пересаживаешь в изолятор. Поэтому я поигрался с несколькими семьями, вижу, делов не будет по приему. Оставил их зимовать в пересылочных клеточках. Полпасики будут зимовать так вот. Но ну, тоже риск. Ну, это банк сверху будет еще рамка медовая а полпасеки будут зимовать вот в таких вот клеточках я показывал у них позже перемещу в центр ближе к центру и сверху медовая рамка то есть максимальная компактность особенно там где банк маток как будет выглядеть варианты зимовки я позже покажу лежать будет сверху вот сейчас лежит но думал ложить плашмя рамку изолятор сверху то есть и банк маток вверху все-таки будет ущемлен в тепловом режиме а в районе скоп ну, этого скопления маток Должно быть максимум компактности. Одним словом, они должны находиться с осени, всю зиму и до весны, практически в центре, в тепловом центре клуба. Как его создать, вот таким образом и буду создавать. Сверху поставлю просто магазин. В нем несколько медовых рамок. По бокам будут... Гнездовые рамки пронизывать частично, и гнездовой корпус. Ну и внизу, соответственно, 5-6 рамок основных кормовых. И будет находиться банк маток в вот этом эпицентре тепловом. полукорпусах точно так же, я думаю... Как-то нужно доводить до логического завершения эту тему. Пожалуйста, не идите след вслед, если уже кто-то и собирается попробовать параллельно. Ну, небольшое количество. А то хватается без оглядки сразу на всю пасеку. Это серьезная новая тема. Я предупреждал, будут подводные камни, потому что Заявка на вмешательство в биологию довольно-таки серьезная. Никаких вот таких рисков неоправданных. Итак, всего доброго, до свидания. Заходят холода, поэтому раньше я снял корпуса, чтобы потом не жертвовать пчелой. Пристряхывание по холодам часто очень застывают пчелы. Сейчас все просто на одном дыхании. Полдня поставил сверху на подкрышники, полдня постряховал. Вон они стоят все. И в сотохранилище. Всего доброго, до свидания.